Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете и в этом видео я Вам покажу как ты сможешь за 5 минут получить 0.1 TRX на свой кошелек Пауцет Pay. Переходим в бота в Telegram. У кого нету телеграмма, заведите также, чтобы участвовать вот в таких раздачах, советую вам завести какой-то отдельный Telegram для себя, чтобы участвовать. Потому что у вас. Будет множество разных подписок, чтобы не путать со своим основным телеграмом. Переходим в бота и вот здесь пишется, что может делать данный бот. И здесь написано, после того, как вы выполните все, все, что они здесь пишут, вы получите 01 TRX. Также вы получите 1 TRX за каждого вашего партнера, который также выполнит все условия, как и вы. Нажимаете вот старт. И вам здесь нужно подписаться на вот эти вот все телеграм-каналы. Вы на них подписываетесь. Далее. Нажимаете вот эту вот зеленую кнопочку. Окей. Вам нужно далее опять вот. А это я два раза делал. Когда вы подписались, наж нажали окей. Далее. Ра вам нужно разгадать капчу. Клик хея. Нажимаете, разгадываете капчу. Далее опять старт. Далее, здесь написано по всем вопросам, можете обращаться на этот телеграм канал. Далее, вот у Вас будет баланс. Это я проверял баланс, вам дадут 0.1 TRX. Дальше, чтобы Вам их отправить, вывести отсюда Вам нужно будет перейти на этот YouTube канал, подписаться на него и поставить там колокольчик. Далее вы нажмете зеленую кнопочку, Вам тут покажется дом. Далее, вот, это я второй раз делал, потому что, что то пошло не так. Далее, чтобы вывести Сатоши. Третий раз, чтобы вывести Сатоши. Вам здесь напишут, что вы должны указать email адрес от своего кошелька FaucetPay. Здесь вот процессинг. Далее они здесь напишут максимально я могу вывести 0.1 TRX. И минималка здесь также 0.1 TRX можно вывести вы прописываете вот 01 trx далее вам пишет что все в процессе вам на почту придет вот код придет вы его вписываете подтверждаете что это ваша почта далее вот здесь я провел проверил баланс свой нажал опять кнопочку вывести прописал свою получается почту и вот и все Почту прописал, прописал сумму, которую я хочу вывести. И вот мне написали, что вывод успешен. Также у вас будет ваша партнерская ссылка. И я вам уже показывал, что данный проект он платит. Данный бот, проект, не знаю, как называть. Он платит. Кому интересен, данный бот, ссылку я оставлю в описании. Кто хочет заработать, буквально 5 минут потратили и 0.1 TRX у вас уже в кармане. Вот она выплата. Вчера произведена была. Также я видел блогера, который с данного бота выводил 1000 TRX. На этом все. Всем желаю больших заработков. Хорошего дня. И всем пока.